Как правило, опять, своих родных и близких мы начинаем восстанавливать с самого первого дня. Как только родила, как только чуть-чуть отдохнула, как только прошло там, полчаса, уже можно начинать восстанавливать. То есть, после родился, можно начинать уже какие-то первые процедуры. Это мягко, это тихонечко, но мы всегда имеем цель, то есть беременность кончилась, роды завершились, все хорошо, наступает период, когда надо теперь полностью все восстанавливать. Что надо сделать? Первое, что надо сделать, чтобы матка синхронно, равномерно, всесторонне начала оседать, собираться и уходить на свое родное место в малый таз при этом она должна очиститься от всего того что там накопилось или то что не вышло ну в процессе самого процесса рождения значит мы должны акцентировать и стимулировать процесс ощущения матки и осаживание матки на родное ее место. Параллельно с этим мы должны начать осаживать все полости, брюшно, брюшную полость, так, чтобы полость начала собираться на центр, и делается это по секторам, прямо как вот, если бы мы на живот женщины положили пиццу, разрезанную на сектора, в центр бы этой пиццы был на пупке, а все остальное вот такой вот, Такая была бы у нас карта. И вот мы по этим сегментам начинаем ее собирать. Дальше мы же понимаем, что во время беременности у ней органы брюшной полости все были смещены. Купол диафрагмы был подперт вверх и естественно там будут в карманах легких... И в этих органах какие-то застойные явления и все остальное. Если было микроскопическое даже воспаление, появятся какие-то спайки и все остальное. Это все надо устранять, это все надо складывать, это надо все постепенно осаживать. И, как правило, этот процесс занимает, ну, до недели, ну, 5 дней, ну, 7 дней. Но когда я говорю об этом, я же еще раз повторяю, это о знакомых, одних родных, близких. И тогда мы время считаем не процедурой, а реабилитационным днем, когда они находятся под контролем, под наблюдением весь день. Вот в доступном, так сказать, варианте. Поэтому... Что-то мы делаем сидя, что-то мы делаем лежа, сначала все вообще начинается лежа, что-то потом делается стоя, что-то делается на спине, на животе и так далее. Как это делается, это уже отдельный вопрос. Главное, что есть цель. Мы делаем вот это, а дальше это уже технический вариант. Вот. И естественно, если осадочек останется после первого, в виде воспалений, в виде не до конца восстановленных у, у органов, в виде неосаженных на место у других органов и систем, естественно, на этом фоне следующая беременность она еще больше принесет осложнений каких-то проблем со здоровьем. Но если женщина собрана после первых родов, то ну, по внешнему даже виду в купальнике будет сложно определить, вообще она рожала в этой жизни или нет. Также можно сделать и после вторых, и после третьих, и после четвертых родов. Поэтому нужно определенное внимание, нужны определенные инвестиции в здоровье. Ну, естественно, знать, что хотим. Что делаем, для чего делаем. Итак, задавайте вопросы, мы будем эти вопросы разбирать, отвечать, детализировать.